Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и недавно мне на обзор прислали память от компании Silicon Power. Это линейка X-Power Turbine, два двухранговых модуля по 16 гигабайт каждый. Поставляются они вот в таком вот интересном темно-синем дизайне и соответственно снаряжены, как и большинство памяти нынче радиаторами. Для данной памяти заявлена частота 2666 МГц с таймингами 16-18-18-38. Это достаточно высокие показатели задержек для данной частоты, ибо обычно такие тайминги мы видим при частоте в 3200 МГц, и что на самом деле меня больше всего удивило, что эти данные заявлены в виде XMP профиля, а базовые значения тут 2666 с таймингами 19 19, 19 43 и я честно говоря не знаю зачем было делать отдельный XMP профиль. Забегая вперед скажу, что XMP профиль на моей z 390 Русмастер не заработал, но тут ругаться не буду. Совместимость никто и не гарантировал. В QA-листе платы памяти о Silicon Power, к сожалению, нету. Так что грех жаловаться. Итак, ставив ее в свой ПК, я недолго думая, конечно же, решил первым делом проверить на базе каких чипов сделана данная память. И тайфун Burner выдал, что это спектек. Для всех, кто не в курсе, рассказываю: Спиктек это не какая-то отдельная фирма-производитель чипов. Это по факту бренд, под которым продается память от более известной компании Микрон. Многие считают, что Спиктек равно Микрон Е. E, и это просто разница в названии. Но это, друзья, не так. Если бы это были те же чипы, что Микрон ставит официально в свою продукцию или продает под своим брендом то никто бы их не стал переименовывать, ибо с лейблом Микрона они стоят куда дороже. В реальности же мы имеем следующую ситуацию. Когда Микрон производит свои знаменитые, допустим, Микрон Едай, то, конечно же, все чипы даже в одной партии получаются разными, ввиду сложности и технологичности самого процесса производства. Одни чипы оказываются более удачными, другие менее. Производитель сортирует их в разные корзины, делая то, что принято называть биннингом Чипов. Образцы, не соответствующие стандартам качества микрона, не выкидываются, конечно же, на помойку, это было бы затратно, а продаются под маркой Спектек. Тут надо понимать, что Спектек сам по себе неплохо. Порой Спектеки хорошо гонятся, и их можно даже встретить в памяти с частотами свыше 4000. Но чаще мы имеем обратную ситуацию, когда их ставят в память на 2666, максимум 3200, и их разгонный потенциал оказывается ну, не самым лучшим. В случае с данной памятью результаты были средними. Память взяла частоту 3466, это для 2666 МГц дуалранговых модулей очень даже хорошо. Напомню вам, что дуалранг гонится несколько хуже, чем одноранговые модули. Но что касается основных таймингов, то их пришлось повысить аж до 19, 23, 23 40, и сделать их ниже никак не получалось. Для данной частоты это достаточно много. Тут надо отметить, что качественные чипы микрона обычно обладают неплохой масштабируемостью с ростом напряжения. В первую очередь это касается первого тайминга TCL. То есть, растя вольтаж, можно снижать тайминг. Однако тут лично я субъективно масштабируемости от напряжения почти не почувствовал. Даже завышая вольтаж до 1,5 вольта, снизить первый тайминг до приемлемых 16 или 17 тактов никак не удавалось. Хотя, друзья, надо признать, что, как мы и говорили, Проверяли в видео об оперативной памяти, основные тайминги не оказывают столь существенного влияния на производительность и куда важнее регулировка субтаймингов. Здесь их удалось неплохо потянуть. Пропускная способность памяти от разгона существенно выросла, но вот задержка для Intel а осталась высокой. 55 против обычных для данной частоты где-то 45-46 наносекунд. Результаты до разгона и после вы видите у себя на экране. К слову, нужно отметить, что согласно информации в сети, память поставляется не только с чипами спектека, но и с хайниксом. Так что результаты разгона, конечно же, будут зависеть от того, что вам попадется. От вашей удачи в кремниевой лотереи, от материнской платы, ну и, конечно же, от вашего мастерства. Я скажу так, что память неплохая, но все-таки стоимость у нее завышена. Подобные решения ни на топовых чипах, ни от самых известных на рынке памяти брендов, должны стоить по нижней границе рынка. Тут же мы имеем ценник в 11 с лишним тысяч, а за эти деньги можно купить память с частотой 3200 из коробки, с гораздо лучшей совместимостью и таким же или лучшим разгонным потенциалом. В общем, не совсем понятно, на кого рассчитаны комплекты на 2666. Ибо нынче такую память ставят лишь на некоторые материнские платы от Intel, которые не поддерживают частоты выше В остальных случаях обычно ставят хотя бы 3000 или 3200 Потому что 2666 и 3200 нынче стоят плюс-минус одинаково Вот как-то так, краткое, но я думаю по теме Но ну, а если вы решите приобрести себе не память, а скажем процессор или материнскую плату То в описании под роликом я оставлю ссылки на лучшие на мой взгляд процессоры Процессоры и материнские платы как под Intel, так и под AMD на самых актуальных на текущий момент сокетах и чипсетах. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, тут достаточно большой ассортимент, адекватные цены. Есть, конечно же, доставка в столь непростое коронавирусное время, но ну и магазин существует давно, так что если вам что-то приглянется, то можете смело приобретать. Также мне нравится то, что в отличие от многих магазинов, в Сетилинке, если что-то есть в наличии на сайте, то это есть в реальности на складе. И никто не будет кормить вас завтраками по поводу даты прихода оплаченного вами товара. Вот как-то так. А с вами как всегда был Белыч, и да, друзья, начиная с этого ролика, в каждом видео я решил оставлять небольшие пасхалки на то, какие видео ждут вас в будущем. Свои догадки по поводу того, что у нас следующее, пишите в комментариях, но если видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокол. Всего вам самого-самого наилучшего, и удачи вам, друзья!